Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты Но на эту сцену я хочу пригласить замечательную талантливую певицу под ваши аплодисменты Дарьяна Щербинина. Встречаем! Птицы прилетают. Птицы знали, понимали, что означает каждый выстрел Браво, Дарьяна! Большие аплодисменты!